Какой классный день. Вы бы знали, как же я люблю дарить подарки. Оу, кстати, классная куртка. Интересно, куда это он так спешит? Так это еще совсем мальчишка. Любит играться с бенгальскими огоньками. Оу, на этот раз Почта России сработала хорошо, и мой подарок доехал в целости и сохранности. Так-так-так, а это что за покемон? Смотрите, какой важный вид. Убить меня собрался. Давайте я покажу ему свой фирменный фазум. Ой-ой, что-то пошло не по плану, и мои шансы на выживание резко сократились, но этот приятель еще не знает, что у меня в штанах затаился обрез. Довольно двояко звучит, но думаю, сейчас это уже не особо важно. И у меня есть только один выстрел. Шучу, не один. Здарова, мужские мужчины! Как ни крути, играя в динамичные шутеры, мы задаемся вопросом, как же улучшить свою стрельбу и тащить самые мертвые матчи? С высоты своего опыта в мобильной колде, да и просто с шутанов на ПК, с удовольствием хочу поделиться своими наблюдениями. А вообще, хватит шуточки шутить, пора помогать ребятам, которые только-только скачали колдушку. Олдичем данное кино тоже будет интересно, так как пару приколюх я и для них подготовил, да и вообще... Мужик, пора делать жару. Погнали залетим в мех-арену. Это новый бесплатный шутер для мобилок, в котором происходят замесы 5 на 5 в таких режимах, как захват, дедматч и другие. В игре можно открыть множество мехов с уникальными способностями, а также заапгрейдить их понравившимися пушками. Их тут огромное количество, каждый найдет что-то свое. Не забываю выделяться на Дивбай понравившийся скин и в бой. Я, к слову, сейчас пересел на меха киллшот в одну руку я установил пулемет ну а в другую ракетницу и знаешь, это просто бомба обязательно попробуй мех арена недавно запустилась по всему миру, в честь чего в игре проводятся крутецкие события, за которые дают приятные плюшки к тому же есть еще и ежедневные награды, которые на изи можно забрать просто заходя поиграть игра совершенно бесплатная на Android и ios. если прямо сейчас ты перейдешь по моей ссылке в описании или QR-коду на экране, то получишь балдежный подгон с ресурсами для отличного старта. А если еще сильнее поторопишься и добавишь меня в друзья, то несколько боев сможем вместе затащить. Мой никнейм ты узнаешь из тысячи. Ну что, мужик, погнали! Признаюсь, изначально я планировал делать переобзор на настройку сенсы, так как сейчас она у меня изменилась из-за добавления в геймплей гироскопа, но мужики из моего телеграм-канала сделали свой выбор, и если вдруг кому-то интересен алгоритм настройки сенсы и гироскопа, то в комментах черканите «Гироскопич» и по активности я буду судить, надо выкатывать это кино или нет. Допустим, что с этим этапом мы разобрались и у тебя есть идеальная сенса, с которой тебе комфортно играть. Пиши сразу же залетать в рейтинг. Если ты в игре недавно, то, скорее всего, твои пальцы только начали привыкать ко всяким активным действиям. Я рекомендую сначала установить какую-нибудь таплку, каких Google Play или App Store огромное количество и там уже потренить свою моторику. Есть правда минус у таких приложух, там нельзя перемещаться и соответственно стрейфить. Нельзя там и сенсу более-менее под себя настроить, но это тебе и не нужно. Это некий перевалочный пункт, где ты просто должен привыкнуть, ну или же размять пальчики. Раньше я плотно зависал в таких приложухах, но сейчас это мне уже не подходит, так как я играю гироскопа. Ты вдоволь пострелял по шарам, что же делать дальше? Для того, чтобы адаптация в колде была максимально быстрой, все-таки рекомендую включить автонаведение. Не могу сказать, что оно прям не неистово помогает, но все-таки прицел немножко магнитится к противнику, и это неплохо. Дальше я флешбэкнусь к своему прошлому материалу про лайфхаки и напомню о размещении кнопки по центру экрана. Это одно из самых удачных решений, которое поможет игрокам с сотиками. На планшетах такой прикол можно не ставить, так как диагонали экрана намного больше, чем у мобил. Погнали на полигон разбираться. Вообще, хорошо, что у нас есть это место для тренировок и настроек, это прям хэв. Начнем с моего любимого класса в игре, это снайперские винтовки. Берем любимую снайпу со своей сборкой, важно, чтобы это именно была ваша сборка, с которой вы играете. Параллельно мы будем еще и тайминги фазума прокачивать. Итак, с чего же рекомендую начать? Допустим, что это первое упражнение. Как и в проге с тапами, мы стоим на месте и просто стреляем по рандом Мишеням. Запоминаем и привыкаем к таймингу нашего оружия. Все мы знаем, что такое АИМ, но немногие знают, что такое ПреАИМ. ПреАИМ это предварительное прицеливание, то есть предварительное позиционирование прицела на точке, в которой может оказаться противник. По факту ПреАИМ очень сильно связан с позиционкой, но об этом как-нибудь в другой раз. Так вот, почему я заговорил о ПреАИМ. Вспоминаем нашу шестеренку по центру экрана. И вот что делаем: сначала предварительно наводимся на центр нашей мастхевной меткой, а уже после этого раскрываем прицел для выстрела. Это гораздо профитнее, чем мы сначала прицелимся, хрен пойми куда, а потом будем доводиться до противника. Этот элементарный прикол многие почему-то не берут во внимание, хотя пря им всему голова. Выполняйте это упражнение ровно до тех пор, пока не почувствуете, что ваши пальцы окончательно проснулись. Второе упражнение. Усложняем задачу и делаем подкаты в разные стороны. Не забываем приаимить и концентрируемся на таймингах. Желательно еще и по мишеням попадать, но больше здесь идет отработка движений с таймингами. Не забываем при перезарядке ложиться тоже полезная штука. Мог бы я вам еще упражнение со снопой накидать типа после выстрела менять оружие на второстепенное, чтобы перезарядку скипать, но думаю, самое и без меня все знают. Сейчас у нас контент преимущественно для вновь прибывших игроков. Аналогично поступаем и с другими классами. Берем любимую ппшку или штурмовку со сборкой заточенной под себя и также треним при аим. Только здесь нам еще нужно тренить отдачу. Конечно, проще всего ее гасить с помощью гироскопа, но раньше я как-то и пальцами обходился. Единственное, что нужно запомнить и намотать на усток, это то, что у каждого оружия есть свой рисунок стрельбы. Например, вы можете наблюдать, как в моей сборке ведет себя амакс на дистанции. Больше всего нас должна волновать горизонтальная отдача, пост спрыг, можно выяснить куда ведет ствол и при каком количестве боезапаса по факту горизонталку можно гасить как раз таки таймингами я не устану повторять что у одной и той же пушки могут видоизменяться рисунки в зависимости от сборки это учтите на будущее хотел бы сказать про интегрированную кнопку стрельбы если что эта кнопка благодаря которой мы целимся и стреляем ее конечно же лучше убрать и начать играть в четыре пальца если вы игрок сетевой игры в королевской битве можно вывозить и в три пальца с гироскопом как там профитнее играть на ближней дистанции с ппшками от бедра. Про раскладку это отдельная большая песня, дай бог ее когда-нибудь сделаю. Я сегодня не стал раскрывать тему с гироскопом, хотя с помощью него по сути и удается успешно стрелять и контролить отдачу. Также приколы с движениями и позиционкой я оставил на будущее, ибо там есть что рассказать. Можно стрелять как овощуга, но если есть понимание и чтение игры, то хоть два пальца играй и мвп твое. Ради бога, мужики, не бейте меня с санометря, так как я сам понимаю, что есть очень много недосказанностей. Мы только начали и мал-помалу будем пробивать эту тематику. Ведь по факту, чтобы хорошо стрелять, нужны правильные базовые настройки, удобная раскладка, удобные сенса, знания карты таймингов. И это только верхушка айсберга. Не, я так не могу закончить данный материал, да и вообще если задуматься, немногие будут на полигоне чилить и отрабатывать данные мувы, поэтому давайте-ка я вам поведаю про небольшую тренировочку с искусственным интеллектом. Залетаем к ботам на карту Crossfire и начинаем тренить стрейф и спрей вашей индивидуально собранной пушки. Фишка в том, что лучше шмалять по ботам с приличной дистанцией, чтобы максимально прочувствовать отдачу и привыкнуть к ней. Работа тут и то, что на полигоне мы стреляем по мишеням, а тут реальные размеры предполагаемого противника. Когда я корректировал под себя сенсу, я по сути отталкивался от такого вот нехитрого приколдеса. Но это не все. Мое самое любимое упражнение, которым я до сих пор пользуюсь, э -э только я его больше треню на снайпе, выглядит следующим образом. Забегаем в толпу ботов и начинаем уходить от их выстрелов в разные стороны, по сути это та же самая Самая тренировка, что я на полигоне, но больше приближенная к реальным условиям. Стрельба это не только контроль отдачи, а еще и движение. Если у тебя есть какие-то крутые упражнения, обязательно поделись ими в комментариях, и лучше я озвучу в будущем материале. К слову, тыкай на подсказку сверху, там фильм про лайфхаки, много чего узнаешь, да и в конкурсе на 15 боевых пропусков поучаствуешь. Не забудь шибануть кулаки и подписаться на сейки на канал. Я угнал багнать жму руку с тобой был агненский.